Приветствую вас, дорогие друзья, во втором уроке курса по грамматике арабского языка. В этом уроке мы изучим личные местоимения. В арабской терминологии они называются одним словом «дама-иру», «дама-иру», либо при сокращенном прочтении «дама-ир», «дама-ир». В отличие от русского языка, в арабском языке количество местоимений больше, чем два раза. Во-первых, это связано с тем, что большинством местоимений различаются по родам, а во-вторых, в арабском языке есть категория двойственности. Это означает, что одним словом мы можем назвать два предмета, и при этом не будем использовать числительное. Для личных местоимений также присуща категория двойственности, и существуют отдельные специальные местоимения, которые называют двух людей. Это еще одно большое отличие от русского языка. Давайте посмотрим подробнее, что означает каждое из этих местоимений. Начнем с первого лица. Для первого лица у нас есть местоимение «Она», «Она», «Я». Это местоимение не зависит от пола говорящего. «Она» может сказать как мужчина, так и женщина. «Нахну», «Нахну», «Мы». Также неважно, каков половой состав Группы, от лица которых говорится. Среди этой группы «мы» могут быть как мужчины, так женщины, так и в смешанном составе. В русском языке также есть местоимения «я» и «мы». А вот что касается второго и третьего лица, то здесь ситуация более интересная. Если мы обращаемся к мужчине, то мы скажем нт, нт, – «ты». Если мы будем обращаться к лицу женского пола, мы должны сказать «энта». Enti, enti. Разница между этими местоимениями в конечной огласовке. Для мужского рода это фатха, а для женского рода это кесра. Эте, энте, энти. Энти. Если же количество людей, к которым мы обращаемся, двое, тогда мы должны употребить местоимение энтума. Вы двое. И в этом случае не важно, двое это людей мужского пола, двое женского пола, либо один человек мужского, а другой женского пола, местоимение во всех случаях будет одно и то же. Ento. Если мы обращаемся к группе людей в количестве трех и более человек, тогда мы должны учитывать половой состав этой группы. Если среди них все люди женского пола. Девочки, женщины, девушки. Тогда мы будем говорить «энтунна», «энтунна». Если же среди этой группы есть хотя бы один человек мужского пола, тогда мы обязаны употребить вместо меня «энтун». Это очень важный момент, его необходимо запомнить, потому что он будет прослеживаться на протяжении всего нашего изучения морфологии арабского языка. Рассмотрим местоимение для третьего лица в единственном числе. Ситуация похожа на русский язык. Гуа, гуа, он. Хие, ХИЯ, она. Гуа, он, ХИЯ, она. Гума, они двое. Гума, неважно, среди этих двоих: двое лиц мужского пола, двое лиц женского, либо в смешанном составе. Для множественного числа ситуация аналогичная второму лицу. Если группа людей, о которых мы говорим, состоит только из людей женского пола, мы должны употребить «гунна». «Гунна». «Они». Если же среди этой группы в количестве трех и более человек есть хотя бы один мужского пола, нам необходимо сказать «гун». «гун» «они», «Гунна». Если все женского пола. Гум. Если хотя бы один человек мужского пола. Как и в любом другом языке, в арабском языке помимо личных местоимений есть еще указательные местоимения и вопросительные. Давайте некоторые из них изучим. Для того, чтобы составить простые вопросы, нам необходимо изучить два указательных местоимения. Для мужского рода. Hada", hada", и для женского рода. Heavy, heavy. Они переводятся как «этот» и это, соответственно. Вопросительное местоимение «маза» и его сокращенный вариант «ма». Для чего нужен сокращенный вариант? Представьте, что вам нужно задать вопрос «что это?». В таком вопросе мы будем использовать два местоимения «что», «маза» и «это» или «этот» для мужского рода, то есть местоимение «газа». Получится «маза-газа», маза Согласитесь, звучит несколько некрасиво, я бы сказал поиздевательски. Поэтому в арабском языке для вопросительного местоимения «маза» есть сокращенный вариант «ма». И если мы будем употреблять в этом вопросе этот вариант все будет звучать короче, проще и красивее. МАГАЗА. МАГАЗА. Что это? Следующее вопросительное местоимение. МАН. МАН. Кто? Оно здесь выделено красным цветом неспроста, так как у него есть похожее по написанию слово, которое отличается лишь одной огласовкой. МИН. МИН. Это не местоимение, это предлог, который означает «из», «мин», «из», «ман» и «мин» – разные слова, «ман» – это местоимение «кто», «мин» – предлог «из», местоимение «эйна» означает «где», «эйна». Если мы используем предлог «мин» и местоимение «эйна», получится «минэйна». Минейна. Откуда? Благодаря изученным нами личным местоимениям и изученным указательным и вопросительным местоимениям в этом уроке мы сможем составлять простые вопросы: кто это, что это, и давать на эти вопросы ответы. Прочтем примеры: Манхуа, Манхуа, кто он. Вопросительное местоимение Ман кто. И личное местоимение Гуа. Мангуа. Кто он? Ответ. Гуа Мударрисун. Гуа Мударрисун. Он учитель. Мангуа. Мангуа. Здесь мы используем вопросительное местоимение Ман. Кто? И личное местоимение а Они двое. Мангуа. Кто они двое? Гума, Мухаммад и Хасан. Здесь мы используем два имени, имя Мухаммад и имя Хасан. У этих имен стоит Тануин Замма в качестве конечной огласовки. И читается она как Ун, Мухаммадун или Хасанун. Но так как это имена собственные, имена людей, мы эти огласовки не читаем. Читаем собственное имя. Мухаммад Вахесан. Следующий пример. Мангия. Мангия. Кто она? Гия Мударисатун. Гия Мударисатун. Она учительница. Ма МАХАЗА. Что это? ХАЗА КОЛАМУН. ХАЗА Обратите внимание, что мы должны использовать указательное местоимение, соответствующее роду того существительного, которому мы его употребляем. КОЛАМ означает карандаш. В арабском языке существительное мужского рода. Поэтому местоимение будет также для мужского рода. Хеда, это карандаш. Хусейн, минайна Хусейн, откуда Хусейн? Хусейн, минсурия, хусейн, минсурия, хусейн из Сирии. что это? Это сеяратун. Прошу обратить внимание, что в вопросе мы использовали указательное местоимение мужского рода «hether», а в ответе для женского рода так как слово «машина» – существительное женского рода. Тогда почему же в вопросе мы использовали указательное местоимение А Дело в том, что по логике, когда мы задаем вопрос «что это?», мы априори, мы изначально не можем знать, что это. Мы потому и спрашиваем, чтобы получить ответ. И по умолчанию используем местоимение для мужского рода. А вот когда уже дается ответ, выбор местоимения зависит от рода, мужского или женского, того слова, которое мы называем. И последний пример. Минэйна юрий. Минэйна Юрий. Откуда Юрий? Гуа Минрусия. Гуа Минрусия. Он из России. На этом урок подошел к завершению. В письменном задании к уроку вам необходимо будет составить такие же вопросительно-ответные формы, как показаны в примерах. Таким образом вы на практике в задании будете применять изученные местоимения в этом уроке. Желаю вам успешного выполнения заданий и до встречи в следующих уроках.